At keila, ni Баид — это сказание. В общем-то, запись сделал Касимов Ильмир Харисович, мула нашей мечети. Я ему благодарна за то, что вот эта запись осталась. Ее исполняет Касимова Наилява Леуловна. В настоящее время ее уже нет живут. Этот боит, он можно, наверное, считать, что как наш родовой. Исполнял Сабит-солдат, Пропрадет наш, он прослужил в царской армии 25 лет. После возвращения, когда он уже снова женился, у него родились сыновья, и вот этот боит, видимо, он исполнял, раз исполняли потом эти сыновья, а от сыновей уже дети, а от детей уже внуки, в настоящее время пра прапраправнуки уже исполняют этот боит. Поется о горькой судьбе человека, мужчины, который покидает свою родную землю. Скорее всего, он уходит на войну или на царскую службу на 25 лет. И в этом боите пишется, что счастливые люди остаются в доме, где есть родители, а несчастливые улетают, как птицы разлетаются, и пух этих птиц разлетается повсюду. И если придется погибнуть на войне, или в армии, будет ли мое тело захоронено по тем канонам, которые положено. Вот. И будут ли меня вспоминать? <реклама>